Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель сертифицированного центра обучения 1С компании Каунт. Хочу познакомить и показать вам новую версию программы 1С Бухгалтерия для Украины «Редакция 2» на базе платформы 1С предприятия 8.3. Конфигурация вышла в тестовом режиме для ознакомления и не рекомендуется для реального ведения учета. Итак, новая в «Редакции 2» по сравнению редакция 1.2 это современный дизайн интерфейса интерфейс такси кроме уже ставших приличных вариантов интерфейса в отдельных окнах и в отдельных закладках в платформе 1С предприятий появился новый интерфейс поскольку с конфигурациями теперь можно работать через интернет при помощи обычного веб-браузера Платформа направлена на работу с мобильными устройствами, навод информации при помощи сенсорного экрана. Новый интерфейс имеет визуальные особенности. Это большие размеры элементов управления, крупный шрифт и значительные пробелы, отступы между элементами изменилась цветовая гамма и активизированные элементы управления выделяются цветом комфортность работы пользователей в течение длительного времени и э, в новом интерфейсе удобство навигации за счет использования вспомогательных панелей да, инструментов это избранная куда можно добавлять интересующие нас разделы. И также здесь есть история, где последние 200 записей наши сохраняются. И также в новом интерфейсе есть возможность самостоятельно конструировать свое рабочее место. У нас с вами есть начальная страница, где мы можем добавить какой-то раздел учета, на начальной странице, которую мы больше часто используем, или бухгалтера часто используют. Мы можем настроить начальную страницу нашей с вами программы. Итак, меню «Вид». Делаем настройку начальной страницы. Здесь есть доступные формы, есть левая колонка начальной страницы, есть правая колонка. Ну, если мы не хотим видеть Поддержку информационную мы можем ее убрать в доступную форму, вернуть назад путем перетягивания или просто удалить. Есть у нас с вами рабочий стол. Мы можем на рабочий стол добавить банковскую выписку. Нажимаем ОК. Итак, у нас с вами есть рабочий стол и есть банковские выписки. Можно это делать в нижней части окна, можно настроить таким образом чтобы у нас была банковская выписка вверху. Вот так поменяем. так. Здесь, здесь мы с вами видим наши движения за какой-то период списания, поступления, денежных средств. То есть на начальной странице у нас выведены банковские выписки. Можем заходить в документ банковской выписки такой как поступление на банковский счет. Можем его открывать. Второе. Есть возможность у нас настроить панель разделов. Нажимаем вид. Настройка панели разделов. Опять же, у нас есть выбранные команды, есть доступные разделы. Выбранные команды, они у нас находятся в панель разделов. С вами можем убрать администрирование. Если организация не занимается производством, можно производство перенести. Если бухгалтер. Ставим банк, продажи, покупки. Справочники можем чуть выше сделать. Нетчетики операции. И нажимаем ОК. Итак, мы с вами видим то, что мы с вами выбрали. Можем внешний вид поменять если нам позволяет монитор мы можем оставить текст справа от картинки а можем оставить только картинку вот видим только картинки пиктограммки вот корзинка похоже как в интернет браузерах на корзину покупателя есть также возможность настроить сейчас мы с вами видим начальные страницы да, странички у нас внизу слева у нас разделы инструменты у нас вверху мы можем поменять местами как нам удобнее настроить панель да, можно перенести панель раздела вверх инструменты можем сделать слева у нас будет вот такой внешний вид, вот наши значочки, вот наша история, вот наши открытые окна. Или же вернуть в обратное положение сюда. Сделаем панель инструментов, панель открытых окон, перенесем вверх. Сейчас у нас открытые наши окошки, контрагенты, вот эти вот. Будут вверху нажимаем ОК. вот разделы вот наши открытые окна вот наша избранная и вот наша история в избранное мы можем добавлять то что хотим видеть да? например контрагенты добавим в избранное видим контрагенты Вот наша история, да, где мы были последние документы. Итак, вы избранное добавили контрагенты. Да, ну, мы сюда еще можем добавить, к примеру, договора контрагентов. Все, что вас интересует, различные документы. Для этого у нас с вами есть. Справочники. Вы видите, что здесь договора контрагентов не выведены. Да, есть у нас контрагенты, договоров нет. Мы можем нажать меню, все функции, найти наши договора и добавить в избранное. И теперь у нас в избранном есть еще и договоры контрагентов. Итак, давайте с вами сделаем небольшой пример покупку и сделаем оплату. Начнем со справочника. Контрагенты. Открываем поставщики. Делаем создать. Здесь не нужно переходить на закладки, считая договоры. Можно договор создать сразу, нажав кнопочку создание. Выбираем вид договора поставщику что еще нового на закладке адреса мы можем заполнить адрес также в адресе мы можем добавить какой-нибудь реквизит офис, например, есть у нас адрес, есть у нас добавим банковский счет. Есть быстрый поиск банка быстрый ввод по строке если мы знаем МФУ, мы вбиваем номер мфу и делаем найти банк по мфу вот у нас программа нашла выбираем нужный нам банк сохраняем итак у нас с вами есть банковский счет есть договор. Сохраняем контрагента. И давайте с вами сделаем поступление товаров от контрагента. Добавляем новое поступление товара. Быстрый вот по строке программа быстро подобрала, нашла наш поставщика и добавляем товар. Также в программе. Можно добавлять новые элементы справочников непосредственно в списке выбора. Нам не нужно заходить, проваливаться в справочник номенклатура, мы можем это делать в списке выбора. Делаем создать. Вот наша соковыжималка. Ставку 20 мы не поставили в номенклатуре. Можем сделать здесь это. Итак, у нас есть сумма всего 2400. Можно документ провести. Посмотреть движение. Так, вот наш документ с вами от техностара на сумму 2400. Также в новом интерфейсе есть возможность переходить назад на страничку, передвигаться. И также можно вернуться на начальную страницу. Ну, давайте с вами сделаем еще оплату. Вот наша начальная страница банковские выписки. Делаем списание денежных средств. Оплата поставщику, получатель и вводим сумму. Вот наше с вами списание с банковского счета. Нажимаем провести движение. Закрываем документ. Итак, мы с вами сегодня познакомились с новой версией. «Бухгалтерия для Украины. Редакция 2» на базе платформы 1С предприятия 8.3. И рассмотрели возможности нового интерфейса. Спасибо за внимание. В следующих выпусках мы рассмотрим другие примеры отражения хозяйственных операций в «Бухгалтерии для Украины. Редакция 2» на базе платформы 1С предприятия 8.3.